Запись и демо. Оп, а. Всем привет! Меня зовут Глеб и с вами, как всегда, сигарет нет. Сейчас я расскажу вам про новый девайс от компании Joytech под названием Ego под Новичок является обновленной версией Ego Ребята из Joytech очень любят обновлять свои старые девайсы и Ego под не остался в стороне. Новый девайс получил приставку AST, что каким-то образом связано со сталью, которая используется в новых картриджах, но об этом мы поговорим чуточку попозже. Но перед началом видео я хотел бы сказать, что ко мне в руки попал образец не для продажи, поэтому внешний вид упаковки и ее внутренности могут отличаться от конечного варианта. В моем комплекте есть батарейный блок с предустановленным картриджем, кабель microUSB, инструкция и гарантийный талон. Новый Ягапод отличается от своего старшего брата исключительно внешностью. Обновленная модель получила новые градиентные расцветки. Правда, на сегодняшний день их всего 4 вида. Также на корпусе МОДА теперь красуется огромная надпись «ЕГОПОД». Корпус МОДА выполнен из металла. Высота он совсем небольшой и составляет 103 мм с предустановленным картриджем. В руке лежит очень удобно и не вызывает никакого дискомфорта. Окошко для контроля уровня жидкости в картридже сделали более квадратным. Отверстие для забора воздуха, индикатор заряда и разъем для зарядки остались на прежних местах. А вот самого картриджа изменения коснулись. Внутри вместо спирали теперь установлена сетка, которая выполнена из той самой необычной стали. Как уверяет производитель, она стала более живучая, так что одного картриджа должно хватить примерно на 20 перезаправок. Объем картриджа составляет 2 мл, а сопротивление на сетке 1 Ом. Вкусопередача, как и у прошлой версии, на высоте. Никотин ощущается отлично. На этом устройстве можно смело парить жидкости на солевом никотине, на обычном никотине и даже нулевку. Ну и еще одним приятным моментом является то, что данный девайс можно смело парить прямо во время зарядки. В конце ролика я могу смело сказать, что данный девайс подойдет любому пользователю. У него отличный вкус, хорошая передача и довольно приятная затяжка.